Что такое женская глупость, да, как качество? В скобочках мудрость, да, мудрость-глупость. Это как раз-таки и есть возможность видеть то, что мужчина где-то вас чуть-чуть выше, сильнее, там, активнее, умнее. Потому что если вы считаете, что вы... Вот это самый главный момент. Потому что если вы считаете, что вы равны своему мужчине, или вы его выше, то значит, вы точно выбрали не свои касты себе претендента. Ну и вы будете обречены на то, что будете его тянуть за уши, а он будет сопротивляться. И он будет прав, и вы будете правы по-своему. Поэтому критерии, то, что вы выбрали мужчины своей касты, это некоторое восхищение им уважение какое-то к нему базовое, что вы уважаете, что это молодец какой-то, да, интересный, так, крутой. И неважно, чем он занимается. Но если вот у вас есть к нему уважение какое-то базовое и восхищение, значит, все в порядке с вами. Потому что если вы выбрали мужчину выше, вы будете себя чувствовать какой-то ущербный, недостойный, вы будете бояться его потерять. Это тоже вам звоночек, что либо вам нужно подрасти, да, либо действительно нужно взять мужчину как-то попроще. А то будете всю жизнь в напряге каком-то находиться. Ну, если мужчина, вы считаете, что какой-то он там этот, ну, вы выбрали не своей касты его, значит.